Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Excelus Games. Моей радости нет предела, мы ее ждали, она вышла. Bendy and the Dark Revival. Поехали, поехали, поехали, мои сладенькие. Новая игра? Стоп. Короче, язык только английский, я, насколько знаю, настолько буду переводить. Да, я был в студии раньше, поехали на нормали. Ух! Ебать. Yeah, да, детка, да. We're Одри we Мы верим, что мы. Ой but when you step back, Чего, блядь, нельзя идти назад? Сейчас я все опрощаю, переведу. Вернемся, ну, вернемся назад. Мы возвращаемся назад, короче. Только вот за кого мы играем? Может, за дочь Генри? Июнь, 18 июня. Одри. Ну, она тоже рисовала. Видимо, вот главная героиня. Одри. Мы двигаемся, маленький парень. Я не успеваю переводить. Нужно попить кофе. Время для маленького приключения. Так, ну, она только вышла, поэтому, возможно, что-то будет подлагивать. Ой, я вижу себя в зеркале. У меня есть ноги, у меня есть руки. Нихуя себе. Вот это интерактив. Я так понимаю, это студия Джо Дрю. О, сука! А может мы играем за дочь э, Джо Дрю? Может мы играем за дочь, за дочь Джо Дрю? Создателя студии. Окей. Really? Okay. Найдите свой офисный ключ. Да нельзя. Блять. Опять он, он в первой части мне жизни не давал, он здесь появился. Но это, видимо, первый самый офис. Возможно, мне кажется, что это... Блять. У меня предположение, что это дочь Джо. А может и дочь Генри. Но вот это вот это Джо Дрю. Но он похож. Поехали. Игра вышла. Вот-вот только-только-только вышла. А, блядь! <laughs> не надо. Hello? Is there? Нет, здесь никого нету, родная. И, надеюсь, никого не будет, блядь. Игра, рейтинг 7 ⁇ для 7-летних. То есть, ну, типа, я сижу на 20 лет больше и обсираюсь. Какой, блядь, рейтинг для 7-летних? Вы что, прикалываетесь? нам Что-то будет? А! Уилсон? Sorry, прости меня моя дорогая не хотел напугать You're меня? Ты работаешь так поздно? Like Прекрасная девушка, как ты Опасно? Думаю, что я... Uh, Зачем? Какой-то он стрёмный like Он спросил, могу ли я с тобой поехать Составит мне маленькую компанию. Ку -ку. Это so, он типа кашляет. Really nice прекрасная неделя, да. М -м, прекрасная. Не беспокойся, моя дорогая. Маленькая маленькая в системе Не надо переживать, да пойдем посмотрим, что мы найдем: Old иди Вилсон одна. Старый Вилсон, защитит тебя. Ты мне нахуй не нравишься. Но я так понял, пока предысторию мы не узнаем никакую. А можно... А, это ультра. Ладно. У меня такое ощущение, как будто, видите, линии расползаются. Ты включишь? Нет. Ah, вот Does мы здесь. Ну пойдем. Perfectly... Это будет прекрасно. Safe. Безопасно. О, Борис! Борис, блядь, в смысле Борис, Борис. Это Борис. Окей, куда? The dancing demon. За гэнг. Блять, если у меня будет команда, я назову ее Бочи местная Мясная банда, она. Ну. ну, банда мясников, наверное, или мясная банда. Керва знает. Где-то я это уже видел, помним? Помним, помним, мы собирали, собирали в первой части. А вот чернильная машина, мы собирали ее тоже. Искали ее. Looks like someone's been messing with the exhibits. There should be something on each of these pedestals. Audrey, sweet Audrey. Do an old man a favor and go find them. I'll tend to the power. Какую силу, я не понял. Это какую силу он... Хорошо, а что делать-то? И почему это находится здесь? И почему он такой маленький? Неужели вся первая игра это было воображение? Что делать? А, ну конечно. Ну пошли. По стандарту, все как в первой игре. Привет, Бенди. Все по стандарту, как в первой игре. По стандарту мы собираем просто... Видите, надо гораздо ближе подходить, чем могло показаться на первый взгляд. Например, с той же книгой. О, у меня есть бупсы. Вот, видите, надо близко подходить, чтобы интеррак появился. The illusion of plowing. Хера, у нас девочка-то сильная. Я не понимаю, зачем ему, чтобы эта машина заработала. Ну что? Чего не хватает? Тернанд oh, за power. Oh, Сука, я понял. Us, Какой домой? Последних работы внимание работы были прекрасны. Что забыла? Что ты не понял? Какую правду? Блять, я понял. Походу, она в нереальном мире была. Мы умрем? Короче, мы отправляемся туда, в реальность, видимо. А то, что происходило сейчас, видимо, то, что она сидела, рисовала, это было нереально. Я так понял? Охренеть. Просто охренеть. Ху -ху -ху. Да, родная, да. Мы вернулись. Что с моими руками? релакс говорит нам смотрите и вилсон тоже создан получается Видите? вилсон знает твое что the man who killed the ink demon генри вилсон это он Я понял, мать твою за ногу. Походу понял. Это сходу оружие дали? Там кто рыдает. Так, а трубки для лестницы? Поехали. Так, мы это все прочитаем. Мы взяли с собой, у нас это все будет. Музыкальная шкатулка. Ну, заводи. А? Покрутил, покрутил, покрутил. Джои, ну он говорит, умеет. Ладно, мы прочитаем, мы прочитаем. Wilson, your friend, your ваш друг, ваш защитник. А мне кажется, что он все-таки пиздобол. И он взял себе заслуги Генри. Новый странник, ген Леди. Привезти ее? Ах ты, мразь оказалась какая. Блять, Ёбаный дебил. Какой ты красивый сейчас. О! А где сейчас? He Офигенно! <плод> Здесь гораздо больше интерактива, чем было раньше. Там был Борис. А, тут уже нельзя вечно бегать. Сука! Но она бегает гораздо быстрее, чем Генри в прошлой части. Мы здесь были, Хенвин то помните? Мы вот вот тут вот вы, вот, мы прятались от этого от демона. Короче, мы вернулись. Вернулись туда же. А, блядь. Пойдем. Блядь, кусок дерьма. Бля, у меня еще и полоска здоровья есть, оказывается. Беде, Линкольн. О, здесь есть теперь полоска здоровья. В той части-то она вообще никак не отображалась. Алиса! Это так хорошо. Я не тебя. Не трогай меня. я помню, что первый день Я знаю, это страшно. Но ты, самом деле, Машина могла превратить в меня атаковал? поэтому Я не понимаю ничего Я не думаю, что ног, и они не хорошо, И и прячься в темноте. Иди на верхние этажи и спасешься. Ты не можешь помочь, прости. Uh, like said, we Надеюсь, мы we'll встретимся it. снова. О, oh. и Away from the ink то есть он живой до сих What's пор. Well, а если это пересечение истории, Элис Да, это наша девочка Элис. Адри. Адри, студию. Охрененно. Так, на этой ноте сделаем перерыв. Начинается первая глава, вступление прошло. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями от прохождения в комментариях. Я желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.